всем доброго времени суток в сегодняшнем видео уроке мы с вами сделаем вот такой вот стиль где на мольберте одно изображение сменяется другим но не просто сменяется а как будто бы капли его смывают вот я еще раз ставлю вам проигрывание этого стиля вот именно такой стиль мы с вами сегодня сделаем Итак, становимся на ленту со слайдами, нажимаем правую кнопку мыши, выбираем вставка «Добавить пустой слайд». Все дополнительные материалы к этому уроку вы найдете на моем сайте. Адрес сайта вы увидите как водяной знак или внизу под этим видео в описании. Итак, заходим в параметры слайда нажимаем плюсик левой кнопкой мыши добавить изображение или видео вот у нас есть папка первый у нас идет фон нажимаем левой кнопкой мыши и открываем его следующий слой у нас будет мольберт тоже открываем его Следующим слоем у нас будет идти изображение девочки. Вот, седьмая. И еще одно изображение. Это маска номер шесть. сейчас мы с вами настроим вот эти слои самые нижние а потом займемся непосредственно каплями слой 6 у нас является слоем маски давайте его и назначим так нажимаем правую кнопку мыши и выбираем использовать как маску и теперь нам нужно настроить ее движение то есть она у нас сначала видна а потом где то пятой секунды она исчезает поэтому вот сейчас если мы проведем мы видим что она у нас видна к этому слою маски мы должны добавить еще один ключевой кадр добавляем его вот она у нас будет стоять примерно вот здесь поставим пять с половиной секунд Переходим в третий ключевой кадр и опускаем нашу маску вниз. Вот так, чтобы она открыла, вернее, закрыла нашу девочку. Давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. У нас очень рано уходит девочка. Это говорит о том, что мы должны первый ключевой кадр. Копировать во второй. Для этого становимся на первый ключевой кадр, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем копировать следующий. Смотрим, что теперь у нас получается. Вот стоит наша девочка, и когда все капли придут вниз, то ее изображение полностью уберется. Чтобы наша работа выглядела более реалистично, для капель необходимо сделать маску. Это делается в фотошопе. Сейчас я открываю Photoshop и покажу вам, как можно сделать эти маски. Итак, файл открыть. Вот на примере одной капли. Вот у нас есть капля. Чтобы нам не запутаться, давайте сначала переименуем этот слой. Дважды щелкаем левой кнопкой мыши по названию этого слоя появляется вот такое окошечко и мы пишем здесь капля. Нажимаем клавишу Enter. Теперь добавляем еще один слой перетаскиваем его вниз переименуем назовем его маска капли дважды щелкаем левой кнопкой мыши и пишем маска капли нажимаем клавишу enter теперь мы не запутаемся Теперь нам нужно взять кисточку белого цвета, то есть выбираем цвет, стоим на слое маски, выбираем кисть с мягкими краями, подбираем примерно диаметр ее, ну вот такой. И рисуем сверху вниз вот такую вот как бы полосу вот я думаю этого будет достаточно можно теперь сделать рамку берем инструмент рамка и вот так вот обрезаем нажимаем клавишу enter и вот готов готова наша маска и капля нам остается только Сохранить их, но только по отдельности. Капля у нас, в общем-то, уже была, поэтому мы можем ее не сохранять, а маску нам нужно сохранить. Поэтому я выключила глазик у капли, осталась только маска. Заходим в файл, сохранить как, и сохраняете в формате PNG. В ту папку, где у вас находятся все ваши файлы. У меня это все сохранено, поэтому я этого делать не буду. Итак, как сделать каплю и маску к ней, вам, надеюсь, понятно. Теперь переходим снова в программу про шоу-продюсер. Итак, нам теперь нужно добавить капли и изображение другой девочки. Нажимаем на плюсик, добавить изображение или видео. Вот у нас вторая девочка. Вот ее расположение. Все хорошо. Теперь добавляем капли. Снова нажимаем Добавить изображение или видео. Ищем. Вот у нас капля 1. Мы ее открываем. И тут же нам нужно добавить маска капли 1. Вот она. Давайте сначала настроим маску для капли. Нам нужно опустить ее вниз. Нажимаем на вот этот треугольник и опускаем вниз. И немножечко нужно ее уменьшить. То есть я беру это изображение, ставлю его так, чтобы оно закрывало полностью холст нашего мольберта. Немножечко увеличить надо будет. Вот так. Вот это ее конечное положение. Но у нас тут два ключевых кадра. Поэтому мы первый кадр пока копируем в следующий. Для этого нажимаем правую кнопку мыши и копировать следующий ключевой кадр. движение нашей маски будет идти сверху вниз и какое то время стоять Поэтому для маски нам нужно три ключевых кадра добавляем еще один ключевой кадр нажимаем левой кнопкой мыши по плюсику вот видите у нас появился еще один ключевой кадр сейчас у нас движения нету все ключевые кадры одинаковые а нам нужно первый поставить вверх поэтому мы становимся на первый ключевой кадр и поднимаем маску вот сюда над холстом теперь давайте придадим движение капли капля у нас тоже будет идти сверху вниз но если маска у нас идет от холста Сюда, то капля у нас будет идти с самого верха поэтому я беру каплю и выставляю ее за пределами нашего экрана это в первом ключевом кадре для капли нам понадобится 4 ключевых кадра давайте тогда их и добавим вот я добавила еще два первый у нас за пределами второй у нас будет вот здесь где начинается холст мольберта третий у нас будет внизу и четвертый сейчас мы настроим итак третий я пока скопирую четвертый, для этого нажимаю правую кнопку мыши и выбираю копировать следующий ключевой кадр. И смотрим сейчас, что у нас получается. Все у нас получается правильно. Осталось нам только совместить ключевые кадры, чтобы движение капли и маски совпадало и настроить время ключевых кадров давайте сейчас сначала настроим время ключевых кадров а потом совместим маски итак капля у нас идет ну давайте поставим вот где-то начало с первой секунды чтобы можно было немножко посмотреть на первую девушку второй ключевой кадр мы поставим где-то на второй секунде. Третий. Давайте поставим где-то вот здесь. Ну вот. 5 и 8 секунд. И четвертый у нас будет стоять на 6 секунд. Маска. Переходим на слой с маской. Первый ключевой кадр мы ставим вот примерно здесь, где капля вот должна касаться нашего мольберта второй ключевой кадр мы ставим там где капля упала это вот примерно вот здесь и двигаем заодно нашу маску вниз вот ее положение во втором ключевом кадре и в третьем ключевом кадре она должна стоять в этом же положении поэтому мы нажимаем правой кнопкой мыши по второму ключевому кадру и копируем в следующий ключевой кадр. Теперь становимся вот здесь на слой с маской, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем использовать как маску. И смотрим, что у нас теперь получилось. Вот идет капля и вот она как бы растворилась. Это именно то, что нам нужно. Единственное, что мы не сделали, это переходим на слой с каплей. И вот здесь, в четвертом ключевом кадре, мы должны ее уменьшить. Так, чтобы саму каплю было почти не видно. Для этого мы раскрепляем вот этот замочек. И по ширине она у нас остается такой же, а высоту мы ей уменьшаем давайте поставим 2 видите она сразу прыгнула вверх мы ее опускаем вот сюда вот и вот здесь можем поставить единичку можно и ноль поставить чтобы ее вообще не видно было и посмотрим что у нас теперь получилось вот дошла наша капля и исчезла Здесь нужно вернуться в третий ключевой кадр поставить здесь сто и соединить замок и смотрим, что у нас получилось вот как будто бы капля наша исчезла давайте еще раз посмотрим, как это все будет выглядеть вот идет капля и внизу она исчезает Точно так же мы должны настроить следующие капли, которые будут стекать по мольберту. Добавляем еще одну каплю. Ну вот у нас есть капля 2. Открываем ее. Добавляем маску капли 2. меняем их местами, дублируем вот этот слой с девочкой, становимся на него, нажимаем правой кнопкой мыши, дублировать слой, теперь зажимаем левой кнопкой мыши и перетащим вот сюда ее. Вот она у нас перетащилась. Вот эту маску мы можем сразу назначить маской левой кнопкой мыши, использовать как маску давайте еще раз посмотрим на маске у нас было три ключевых кадра на капле у нас было четыре ключевых кадра становимся наверх добавляем еще один ключевой кадр на маску и еще два ключевых кадра на каплю Теперь настроим ему движение. Пока мы стоим на слое с капли, давайте им и займемся. Вот наша капля. Мы поставим ее. Ну вот, пусть она будет рядышком вот здесь. Да? Можно ее побольше сделать, можно поменьше. Чем крупнее капля, тем больше она будет захватывать изображение. Но очень крупное не надо делать, потому что оно будет не очень естественно смотреться. Итак, в первом ключевом кадре у нас капля идет за пределы изображения. Во втором ключевом кадре она у нас касается мольберта. В третьем ключевом кадре она у нас находится в самом низу, вот так. И в четвертом ключевом кадре точно так же. То есть мы копируем третий ключевой кадр четвертый. Четвертый кадр мы подвигаем вот сюда. Немножечко я приблизительно настраиваю движение капли. Она у нас будет чуть позже двигаться, чем первая. Ну и примерно вот так. Вот где-то здесь. Теперь настроим маску под эту каплю. Становимся на слой с маской. Для начала нам нужно ее немножечко уменьшить. Вот я уменьшаю. Вот примерно так, чтобы маска открывала только бумагу. Давайте сразу скопируем во все остальные ключевые кадры, чтобы нам легче потом было с ними работать. Итак, сейчас у нас маска во всех ключевых кадрах одинаково стоит. Нам нужно первый ключевой кадр поднять вверх. Вот мы его и поднимаем. А теперь настраиваем движение этой маски. То есть, становимся на первый ключевой кадр и ищем то положение, где у нас идет капля. Вот капля касается мольберта здесь и будет время первого ключевого кадра ну, я вижу, что маску нам нужно немножечко подвинуть вот она у нас здесь должна стоять второй ключевой кадр у нас будет внизу там где капля опустилась вот капля наша опустилась и мы немножечко двигаем маску а третий ключевой кадр такой же, как и второй. Поэтому я копирую его в следующий ключевой кадр и смотрим, что у нас получилось. Вот у нас вторая капля пошла. И как раз это то, что нам нужно. Вот вы видите, у нас между двумя каплями появилась вот такая вот как бы полоска то есть видите посредине лица девочки у нас получилась полоска чтобы этого не было мы сейчас делаем еще один хитрый трюк мы возьмем вот эту вот маску которая у нас закрывала нашу первую девочку продублируем ее нажимаем правой кнопкой мыши дублировать слой поднимаем ее в самый верх вот этими треугольничками дублируем слой с девочкой поднимаем его тоже сюда под маску и вот эту маску мы назначаем для слоя с девочкой нажимаем правую кнопку мыши использовать как маску но если здесь у нас маска закрывала предыдущее изображение то на этом слой она должна наоборот открывать теперь нам нужно совместить вот эти две маски Маска, которая открывает девочку и маска, которая закрывает. То есть вот этот девятый слой и первый слой. Сейчас они у нас совершенно одинаковые. Но в девятом слое мы поставим время второго ключевого кадра примерно вот здесь. Ну, пусть будет 3,9 секунды и третий ключевой кадр поставим ну примерно вот на 7 секунд вот переходим на первый слой здесь у нас наоборот мы первый ключевой кадр должны поставить на 3,9 секунд Второй ключевой кадр примерно на 7. И третий у нас в самом конце стоит. Теперь настраиваем движение первого слоя. Итак, второй и третий ключевой кадр у нас девочка открыта, а на первом ключевом кадре мы должны поднять этот слой вверх. Вот так. И давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Вот первая капля пошла, вторая капля и вместе с ними все изображение. Но почему-то у нас второй кадр не скопировался в третий. Возвращаемся на второй кадр, нажимаем правую кнопку мыши и копируем в следующий. Вот теперь все получилось смотрим еще раз пошла первая капля вторая капля и вместе с ней все наше изображение появилось чтобы движение было более точным давайте перейдем в редактор ключевых кадров и посмотрим значит маска наша самая верхняя заканчивается вот на 7 секунд капля первая заканчивается раньше, давайте переставим последний ключевой кадр по маске вот этой верхней и третий немножечко подвинем, то же самое делаем со второй каплей, выравниваем это движение и третий ключевой кадр у нас у маски нижней стоит нормально, давайте теперь посмотрим, что у нас получилось вот идет первая капля, вторая капля и плавненько появляется изображение сюда можно добавлять сколько угодно капель я вам показала пока две у меня на оригинале стоит 4 вы можете ими воспользоваться Основные принципы этого урока, я думаю, вам понятны. На этом наш видео урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч!